привет друзья это канал дневник предпринимателя рубрика строительство как вы видите мы находимся на крыше на плоской кровле, где уже закончен первый слой стяжки и как вы видите здесь все черное это грунтовка грунтовка праймером подготовка к гидроизоляции к укладке гидроизоляционного материала после укладки гидроизоляционного материала мы покрываем кровлю вторым слоем стяжки, которую уже потом покроем либо краской, либо плиткой, что необходимо нам будет по дизайну. И сверху мы будем уже устанавливать ферму для солнечных панелей. Также плоская кровля будет служить водоулавливателем для дождевой воды, которая в дальнейшем через систему сбора дождевой воды, через трубы, будет подаваться в резервуары, которая будет накапливать и в дальнейшем она будет подаваться для технических нужд дома. Итак, мы находимся сейчас на лесах вокруг фасада и как вы видите, уже практически закончена теплоизоляция фасада. Это у нас минеральная вата 5 сантиметровая осталось только закрепить ее так называемыми грибками <coughs> далее вы можете увидеть сороковые патрубки вдоль фасадов, это сделано для того, чтобы с кондиционеров не торчали трубки и сливались по закрытым каналам внутри фасада Итак, когда вода набирается на плоской кровли, она вот по таким трубам внутри полых колон спускается вниз в резервуары тем самым мы закрыли водосточную систему и привели фасад в эстетический вид итак мы находимся в коридоре вы видите лестничный марш где выполнена стяжка тем самым мы подготовили весь лестничный марш лестничную площадку под э, укладку плитки.